Всем привет, с вами Макс Репьев, и честно, я не хотел записывать это видео, нахожусь на гоночных сборах, но, видимо, придется, потому что ситуация в мире действительно быстро развивается, и она требует каких-то решений. Чтобы вы знали, я за мир во всем мире и ни в коем случае не хочу, чтобы люди страдали. И то, что сейчас вообще происходит в мире, я хочу, чтобы максимально быстро закончилось и без жертв. Но сегодня мы поговорим с вами про экономику, наверное, в целом. Именно как сохранить то, что у вас на сегодняшний день есть. И тут даже дело идет уже не о приумножении, а просто о том, чтобы эти деньги у вас сохранились. И вы ну, не обнищали вдруг. Как вы знаете, на сегодняшний день очень много вводится новых пакетов санкций, очень много происходит вообще с российской экономикой. И даже я столкнулся с тем, что я не могу положить деньги на карту и уж тем более снять их. То есть невозможно на сегодняшний день поменять деньги в валюту. Вы придете в банк, это не получится сделать. Это можно сделать только по спекулятивным курсам и через каких-то сторонних людей. Точно так же закрылась биржа, и вы не можете купить акции, вы ничего не можете сделать, и весь мир сейчас настроен против России, и вводятся, вводятся, вводятся новые ограничения, ограничения, ограничения. Я много раз уже, в принципе, говорил о том, что в кризисное время лучше всегда выходить из кэша и покупать что-то материальное, что-то ликвидное, то, что, в принципе, может вам пригодиться в дальнейшем. На мой взгляд, это как была, так и остается сочинская недвижка. Я прекрасно понимаю, что вы можете меня сейчас закритиковать и сказать чувак, сейчас в мире происходит какая-то неразбериха, и ты нам сейчас начинаешь тут наваливать про сочинскую недвижку. Но деньги держать в деньгах, на мой взгляд, это действительно не очень решение. И лучше купить что-то материальное, то, что ты сможешь потом продать. Пусть это будет какой-то эквивалент твоих денег. Но, увы, так получилось, что вы не можете на сегодняшний день перейти в какую-то более стабильную валюту, против которой не настроен весь мир. Вы не можете купить акции, вы не можете сделать ничего. К тому же на сегодняшний день очень много застройщиков пересматривают цены, очень много даже московских застройщиков просто закрывают продажи и смотрят вообще какую цену им поставить в дальнейшем. Потому что вы знаете, Доллар на сегодняшний день очень сильно растет, и что будет завтра, вообще никто ничего не знает. Много сочинских застройщиков точно так же приостанавливают продажи, закрывают какой-то пул квартир, потому что они тоже люди, и они тоже хотят оставить свои активы в чем-то материально. Также некоторые собственники отписались нам, что они снимают свою квартиру с продажи и на сегодняшний день не хотят ее продавать. Но есть и те люди, которые говорят, да, мы продаем без всяких проблем, то есть невзирая на обстановку, Ничего страшного мы в этом не видим Тут, как бы, знаете, мнения действительно разделились Целиком и полностью непонятно, как это отразится в дальнейшем Есть только догадки Но о том, как будет, не знает никто Все остались на сегодняшний день в каком-то таком вот безвыходном положении И я знаю, что в регионах на сегодняшний день Огромное количество заявок на ипотеку, потому что люди понимают, что валюта будет, наверное, и обваливаться. Крайне я, конечно, этого не хотел бы, но тем не менее, скорее всего, так произойдет. И люди набирают ипотеки для того, чтобы вообще как-то сохранить капитал, как-то вложиться. И так, чтобы эти деньги ни в коем случае не обесценились. На сегодняшний день вообще очень много заявок. Именно по недвижки, недвижке, просто народ интересуется, какие-то акционные предложения. Кто-то покупает то, что уже давно хотел купить. И на самом деле, на мой взгляд, это правильно, потому что... На сегодняшний день не осталось выхода вообще. Безусловно, люди, которые приобретали акции, приобретали валютные какие-то решения, они сейчас находятся в таком более безопасном месте для себя же. Но при этом мы не знаем, как это все будет в дальнейшем, и вообще будут ли работать с нами биржи и как это все будет выглядеть. То есть здесь сейчас никому ничего не известно. Также есть информация, она недостоверная, но я ее просто слышал. Из России некоторые страны планируют закончить все визовые отношения и как это будет в дальнейшем, как это это скажется на экономику никому ничего не известно также просачивается информация она также недостоверна но некоторые страны планируют такое решение отключения россии от свифт переводов и это никак не скажется положительно на всей банковской системы нашей страны поэтому на сегодняшний день я думаю что наверное лучше всего переводить активы в что-то материальное купить то что давно хотелось купить и на сегодняшний день, я так понимаю, банки все-таки готовы давать ипотеку, готовы давать ее там, да, под выше процент, но тем не менее ситуация... Такая, которая требует действительно решения. На мой взгляд, недвижимость Сочи, она всегда будет актуальна и всегда будет в цене, потому что это единственное место в России, которое не затрагивает зима, и вы спокойно в нем можете отдыхать, жить, образовываться и так далее. Ни в коем случае не навязываем вам это решение и не прошу его воспринимать как какую-то продажу. Это просто как некий совет, что, господа... Вы можете присмотреться к ней, вы можете присмотреться к недвижимости в своем городе, вы можете присмотреться к недвижимости где угодно. Но, наверное, сейчас будет лучшим решением что-то приобрести и выйти из денег во что-то материальное. А что уже вы приобретете, это уже решать вам самостоятельно. Но, наверное, так все-таки будет сделать оптимальный. Хочу вам сказать, что наша команда всегда готова вам прийти на помощь. Просто даже за консультацией, если у вас возникает какой-то вопрос, по вашему городу, то, пожалуйста, наши менеджеры могут вас проконсультировать. Мы ни от чего не отказываемся. Телефоны указаны у нас внизу в описании к этому видео. Поэтому, господа, если возникают какие-то вопросы, возникает какое-то желание, вы звоните, не стесняйтесь, и мы уже поможем вам, чем сможем. Еще раз повторю, что я за мир во всем мире, и ни в коем случае не хочу, чтобы были какие-то жертвы. И хочу, чтобы эта ситуация, которая сейчас проходит в мире, закончилась максимально быстро и без жертв. Ну а последствия, я думаю, будут действительно серьезные И, конечно, хотелось бы, чтобы они были меньше Но реальность, я думаю, будет немножко иначе Вот такие, господа, мысли С вами был я, Макс Репьев. Вам всем удачи, хорошего настроения И пока!